Здоровичка всем, друзья, подписчики и гости моего канала, а также неравнодушные к моему творчеству. Ну что хочу сказать, вот опять настало время премьер, новых песен, новых моих работ. Как вы знаете, я всегда вас удивляю новыми своими песнями. Они у меня буквально рождаются каждый час, ежеминутно. Вы в этом, наверное, уже убедились. Итак, предоставляю вам возможность послушать очередные мои работы. Итак, поехали. где-то солнышко, пряталась за деревьями, А на белом снежном полюшке Танцевал мороз с метелями, А зиме как видно, радостно. Знать, она самодовольная. Вроде не пила, а пьяная. Она снежная и вольная. Ветер был сильнее прежнего, был с метелями пронизанна. Не хотят прихода вверх небо Им тепла не нужна лишнего Зима, зима, холодная с морозом Не укройка на свой днев Дух и недели светом по полям Да по мы ищусь сильнее, зовём со скол Зима-зима холодная с морозом, Не утаи до да нас бы гнев. Духи мити с ветром по полям, Да, дорога, мы ищусь сильнее, зовём со скол до ваги. Птицы по лесам попрятали Зягнуть не хотят от холода Как бы с не расплакались Не желают гибнуть с голода. Лес как будто колдоватый даже в родине шлохнется, До весны в снегах окопаны. С богним словом кто-то молится, Затаилась где-то солнышка, Спряталась за деревьями. А на белом снежном полюшке Да целовал мороз метелями. А на белом снежном полюшке Да целовал мороз метелями. Зима-зима холодная с морозом, не утаи до да нас гнев духы. Метели светом по полям, да по дорогам, Ещё сильнее зарядка со холодом да они. Зима-зима холодная с морозом, Не до да нас гнев, духы. Метели светом по полям, Долго дорогам, еще сильнее, за сколо на